Приветствую вас, львы и львицы! Сегодня мы будем с вами смотреть, что будет происходить в вашей жизни в ее основных сферах, а задействованы будут сфера партнерства, работы, здоровья, также сфера связанная с чужими деньгами, возможными опасными ситуациями и сфера карьеры. И, собственно, что будет происходить в период с 25 февраля до 20 марта. Почему в этот период? Потому что Венера войдет в знак рыб. И можно говорить о том, что многие в этот период будут пребывать в романтическом настроении. В желании как-то расслабиться, в чем-то полениться. Ну, вы же, вы же котики. Поэтому это ваши состояние, захочется влюбиться, захочется чего-то возвышенного, захочется чего-то нежного ну и собственно на вас влияние данной Венеры оно отобразится в полной мере. Интересно, что 25 числа когда Венера поменяет знак, у вас Луна будет находиться точно в вашем знаке обратите внимание, в этот день вы можете быть несколько эмоционально нестабильной ну, знаете почему, потому что Луна в этом знаке, там, где Луна, в вашем знаке, там, где Луна находится, там всегда, знаете, человек чувствует себя как-то так несколько, несколько беспокойно, эмоционально, взвинчено чуть-чуть так, напряженно. Смотрим по аспектам, смотрим по аспектам, что у нас тут. Так, самый, конечно, у вас здесь заполненный дом, это дом партнерства. Вот оно, какой красивый, тут у вас Меркурий, Сатурн и Юпитер, целая связка планет. И эта связка вам дает доступ к широкой информации, дает доступ к партнерству, которое может вас порадовать получением каких-то очень для вас важных новостей много будет поступать каких-то предложений будет много общения такое впечатление, что вы ну, не будете знать буквально покоя, и вам будет постоянно приходиться отбиваться от внимания других людей ну, почему отбиваться вам это нравится и до 13 числа, до 14 марта благоприятный период для заключения договоров также, также, чем вам еще тут будет интересен этот период? До 3 марта, Марс, вот он, Марс, он будет у вас проходить по зоне, так, это у вас 10 еще дом, да, 10, 12, 11, 10, зона карьеры, он будет образовывать благоприятный аспект Плутону, который находится тоже в доме работы. Ну, во-первых, по здоровью все должно быть хорошо, и, во-вторых, это шикарный аспект для того, чтобы вести за собой коллектив, для того, чтобы заниматься какими-то организационными вопросами в коллективе. в коллективе. У вас получится отбиться наилучших результатов, и эти результаты могут вам в итоге помочь карьерному росту, вашему карьерному росту, ну и выйти на руководящую должность. Так, 27 февраля, здесь будет полнолуние, полнолуние в вашем втором доме, Ага, тут у вас сфера финансов будет активна, чужие деньги, свои деньги, знаете, разрешится какая-то неприятная ситуация, связанная с финансами, может быть вы отдадите долг, может быть вы его получите, но здесь идет упор на уран, а уран у вас это... Зона карьеры. Может быть, при помощи работы у вас что-то получится решить. Ну, в общем-то, какая-то ваша главная мучающая вас проблемка, она разрешится. Это будет касаться сферы работы и финансов. Теперь, дальше. С 4 марта. 4 марта Марс переходит в Близнецы. Так, для вас Близнецы это уже 11 дом друзей и работы в больших коллективах. Ну, вообще, в принципе, взаимодействие с большими коллективами. Марс в данном доме, он действует несколько хаотично. Человеку очень трудно сосредоточить свою активность на чем-то одном. Ему хочется и того, и этого, ему очень трудно распределять свое внимание. Поэтому здесь такой начнется период, когда будет очень трудно себя собрать в кучу и заставить себя двигаться в одном направлении. Также обратите внимание на период с 13 по 14 марта произойдет вот такое вот чудное соединение Венеры с Нептуном. Для вас это дом чужих денег. Здесь может быть обновление, здесь может быть улучшение ситуации у ваших партнеров. Например, если вы от них зависите каким-либо образом. Здесь, возможно, получение подарков, восстановление. Кстати, здесь еще и может быть намек на сексуальную связь, которая не лишена чего-то одухотворенного. Ну и деньги от нее также могут быть. Ну, хотя здесь больше идет такое духовное что-то, духовное родство. С, да, еще сюда. Присоединяется аспект от Венеры к Плутону, который дает денежки. Угу. Но опять же, здесь взаимодействие между шестым и восьмым домом, здесь два варианта. Или же идет ситуация, связанная по здоровью, выздоровлению. Если же это касается сферы финансов, то вы получаете необходимые денежки, ну а может быть даже больше, чем вы рассчитывали. Приток денег хорошем количестве ну и также это период выгодный для того чтобы ну не бойтесь рискнуть в это время с 16 числа здесь подключается аспект так марс начинает образовывать квадрат к меркурию меркурий входит в рыбы Ага, значит, вот как раз после 16 числа в долг не давайте, сами не одалживайте и вообще на ресурсы других людей мало то найдитесь. И также это неблагоприятный, начинается неблагоприятное время, ну, например, там недельку продлится для каких-либо там, например, сексуальные отношения, которые не совсем проверенные. И также это еще может быть и травма, травмоопасный период. Потому что дословно опасная ситуация от общения с друзьями или э, нахождения в больших коллективах, в, там, где много людей находится, сбор, сбор, сбор большого количества людей вот, может быть опасным. Так, хорошо, и двадцатое. Марта. Солнышко переходит в знак Зодиака Овен. Начинается новый астрологический год. Через день на следующий день уже Венера входит в знак Зодиака Овен. И уже на следующем периоде для вас включится какой девятый дом связан с дальними поездками, путешествиями и иностранными контактами. И что вас ожидает в следующем периоде, мы уже рассмотрим в следующий раз. А сейчас посмотрим кратенько прогноз на Таро по основным сферам вашей жизни. Ну, Поскольку у нас сейчас начинается весна, март, время котов, то я решила прибегнуть к такому Таро. Черных кошек. Для того чтобы вам было лучше видно и вы могли рассмотреть эти карты в деталях, я вот вам решила их показывать на экране. Итак, первая карта: как вас будут воспринимать окружающие королева мечей. Ну, вообще-то, не совсем свойственно для львицы и для, и для льва. Ну, такая себе дамочка или мужчина очень такие прагматичные, жесткие, целеустремленные. Чётко знающие, чего хотят люди, которых невозможно сбить с их цели. Тут человек жесткий. сказал, сделал и ни шагу в сторону. Ситуация в доме, в семье сила. Это ваша карта. Лев. И обратите внимание, здесь кошечка гладит своего льва, чухает его. И он такой мур-мур. Это говорит о том, что в этот период важно своего льва почесать за ушком, и все у вас будет дома хорошо, и вы очень легко с ним обо всем договоритесь. Поэтому можно смело сказать, что этот период в плане семейных взаимоотношений, домашних взаимоотношений с домашними будет очень спокойный, уютный, и в основном благодаря вашей мудрости, если вы женщина. Ну и если вы мужчина, значит вам повезло, вас будут чухать, и вы будете довольны ситуация касающихся любовных взаимоотношений но здесь в общем то есть позиция агр агрессии напора желания добиться своего отстоять свое а к чему это приведет а приведет это к следующему спору но уже в более мягкой форме а еще это может быть ситуация выбора интересно между кем или чем и тут у нас проигрался кот. Черный жесткий кот. Король мечей. Мужчина жесткий, работающий с металлом. Прагматичный, целеустремленный. И кто он? А он император. Смотрите, львицы, если хотите, чтобы возле вас остался такой император то будьте с ним мягкими нежными и ласковыми а возможно такой император будет буквально завоевывать вас и вы окажетесь в его власти если же вы мужчина то вы будете проявлять качество такого императора сильного смелого целеустремленного и будете завоевывать свою львицу ну, или или не львицу Свою кошечку. Что же касается ситуации, связанной с карьерой, то здесь у вас, ну, коты говорят, о перемирии. Но часто двойка мечей она означает, знаете, некий баланс, когда вы стараетесь удержаться. Видите, тут двое котиков на одном мостике. И если один чуть-чуть в сторону уйдет, то кто-то другой перевернется. То есть старайтесь уходить от, от конфликтов для того, чтобы удержать свои позиции. Ну и как итог, вас это приведет к финансовому благополучию и удовлетворению. Девятка Пентакли, как правило, дает хорошие денежки. Здесь, хотя, видите, вокруг и нарисовано много страшных акул, но тем не менее... Кот ничего не боится. Он уверен, что у него все схвачено, и он находится в очень сильной для себя позиции. Кстати, это еще и карта говорит о том, что вы можете получить сумму денег больше, чем ту, на которую вы рассчитываете, если будете себя хорошо вести. Главный совет этого периода: то с мечей, то с мечей дает прорыв. Идею, идею, благодаря которой вы найдете решение для ваших главных вопросов, победу и удовлетворение. А для этого важно вспомнить кого-то из своего прошлого. Возможно, есть люди, которые нуждаются в вашей поддержке или вашем внимании, а возможно, вам, ну, вы можете привлечь кого-то из своего прошлого на помощь. И благодаря поддержке, этого человека, его влиянию у вас получится осуществить некий прорыв в своей жизни надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен, интересен пожалуйста, не забывайте ставить лайки, комментировать подписываться и на мой канал если вы уже подписаны, делитесь им и до встречи в следующем периоде Мур